Итак, у нас сегодня военная тема, поэтому будем внимательны. 1 Тимофея, 1 глава, с 18 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими от тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере. Таковы и и Александр, которых я предал в сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Итак, какое же наставление оставляет апостол Павел Тимофею? Наставление очень простое, чтобы Тимофей воевал. Этот же призыв мы можем услышать и в наш адрес. Мы знаем, что другие тексты священного писания говорят о том, что мы должны сражаться. Поле битвы – это не место для расслабления и отдыха, это место для сражения. Конечно, иногда нужен маленький отдых, но все остальное время это изнурительная битва с врагом. Интересно, но в греческом тексте этот отрывок звучит немного иначе. У нас написано, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. А в греческом написано, чтобы ты воевал хорошей или доброй войной. В русском языке есть хорошая фраза подобная. Она звучит следующим образом. Боем биться. То есть не просто биться, так как бы защищая себя, но при этом и нападать. Итак, мы на духовном фронте, на поле боя, воюем с плотью, с дьяволом, с неверующими родственниками. И, конечно же, возникает вопрос. А как понять, что нас еще духовно не убили? Или, по крайней мере, мы себя духовно еще не убили. Как понять, что мы все еще сражаемся? Ведь нельзя судить о нашем спасении, что мы живы духовно, по каким-то внешним ритуалам. Например, потому что мы молимся, посещаем церковь, читаем Слово Божие. И так далее. Все это, конечно, важно и имеет свое место, но все это могут делать и неверующие. И неверующие посещают церковь время от времени, и мусульмане молятся, и атеисты читают Библию. Нам нужны индикаторы лампочки, которые либо светят, либо нет. Итак, первый индикатор, который показывает, что мы все еще живы это вера. Преподаю тебе сын мой Тимофей собрано с бывшими о тебе пророчествами. Такое завещание чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру. Первое и самое главное — это наличие веры. Первый индикатор — имея веру, наличие веры. Однако, я добавлю, к сожалению, в нашей культуре вера воспринимается как что-то абстрактное, как что-то, что нельзя измерить. Библия же, с другой стороны, хорошо описывает веру, и мы не будем давать определение веры, я думаю, что все мы прекрасно знаем. Определение веры согласно Послание к евреям. Сейчас мы прочитаем один замечательный стих. Римлянам 14 глава, 23 стих. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Если мы принимаем решения не по вере, не согласуя их с Словом Божьим, не согласуя их с Богом, мы язычники, мы живем по обычаям мира сего. Именно этот мир не ищет Бог. Именно этот мир принимает решения без него. Если мы ищем Божьей воли, значит, это хороший индикатор того, что мы все еще живы. Но, конечно, не так, что мы ищем Божьей воли и потом поступаем все равно по-своему. Но именно искренне, пытаясь угодить Богу, именно пытаясь познать Его волю. Иисус сказал, исполняющий волю Божию войдет в Царствие Божие. Сама вера подразумевает покорность. Если мы верим в Бога Библии, могущественного Бога Яхве, Тогда наша вера, по крайней мере, должна вселять в нас какой-то страх. Если кто-то живет не по вере, не ищет его воли, не старается жить по его заповедям, значит это сигнализирует о поражении на поле боя. Итак, если первая лампочка потукла, нет веры, возможно тогда не горит и вторая лампочка. А вторая лампочка или второй наш индикатор – это добрая совесть, имея веру и добрую совесть. И здесь нужно сказать, что совесть – это дело изменчивое. Наша совесть никогда не может находиться на каком-то одном уровне. Потому что совесть строится или базируется на наших убеждениях. А наши убеждения, как мы знаем, тоже меняются. Простой пример. Прочитал 7-летний мальчик Вася, что курить плохо. Вот и появилось какое-то убеждение. Но прошло какое-то время. Наступило его 18-летие. И мальчик Вася услышал от своих друзей, что курение на самом деле не несет такого сильного вреда, как написано в учебниках. Есть даже живой пример у этих друзей Васи. Вот дядя Петя курил всю жизнь и дожил до 95. И наш Вася, не имея страха Божьего, начал курить. И почему-то именно здесь его совесть его уже здесь не осуждает. Да, у кого-то совесть совсем сгорела, но у всех разные убеждения. А убеждения строятся на знаниях, это очень важно. Вот почему Библия говорит столько много о знаниях, еще больше о познании, когда мы переживаем эти знания о Боге на личном опыте. Эту добрую совесть отвергнули и мне, и Александр. Это означает, что они отвергнули библейские убеждения и перестали жить согласно им. Например, именей говорил о том, что воскресенье уже было. Это убеждение или нет? Это убеждение. И слово и как рак будет распространяться. Таковы именей и Филип, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушает в некоторых веру. Поэтому Христос молился об этом. Вот что Он говорил. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. «Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Они сохранили эти убеждения. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истинно, что я шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Если вера от слышания, а слышание от слова Божьего, если наша совесть строится на убеждениях, а убеждения строятся на знаниях, тогда нам нужно больше времени проводить в изучении Священного Писания. А Священное Писание, как мы вместе с вами знаем, свидетельствует об Иисусе Христе. И, наконец, проверим себя. А проверить себя можно очень легко. Посмотрите на свою жизнь чужими глазами. Сможете ли вы о себе сказать, что вы человек, который всегда ищет волю Божией, который не поступает вопреки своим убеждениям, вопреки голосу совести, если нет, тогда у вас, возможно, духовная проблема. А если да, тогда дерзайте и следуйте за Господом неизменно и верно. Божий к вам благословение.